По статистике, более 40% украинских аппликантов получают отказ в американской визе, а при повторной подаче документов шансы продолжают стремительно уменьшаться. Ошибки в заполнении анкеты, отсутствие четкой цели и плана поездки, неполный пакет документов и неправильное поведение на собеседовании являются основными причинами отказа в большинстве случаев. Компания VisaHub уже помогла получить визу более 97% своих клиентов. Хватит испытывать удачу. Доверьтесь профессионалам. Виза Хаб. Поможем вам получить визу или вернем деньги за наши услуги.